Конечно. Чтобы тебе было тепло, этот паспорт тебя грел, да. чтобы душу грел и солнце засветило ярко, чтобы ты не слюмяк. Чтобы... Эй, все, Рок. Тише, тише, тише. Свет, свет, свет, Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat. Eu sou o Roa1 e estamos aqui a comemorar o, o meu, recebi o passaporte russo, por isso eu quero compartilhar com vocês esse dia e também vou apresentar a minha família que estamos aqui todos reunidos. E vamos encostar, este aqui é o, o, o Misha, é o meu concunhado, Está aqui, Esse é a Kátia, É a irmã da, da, da Cristina. Vocês já conhecem a Cristina, né? E essa é a, é a minha querida mãe. A minha querida mãe que eu amo muito. Hum. E aqui é o esposo da, da, da minha mãe. Daqui, a minha mãe russa. E aqui é o meu pai, o Vova. E vocês já conhecem aqui a minha querida mulher Cristina. Está aqui. Manda aí um cumprimento. Olá. Бон привет, передам там мои подписчики. Привет всем, привет, ребята, спасибо. Вот, О, все. Ну, это Габриэл, Я говорю, я люблю. Люблю. Non, uh, вот. это Габриэл это, это, это, это мой маленький чуденький. У меня Пикену. У меня Пикену-маравиль ⁇ с. Привет, там передай. Все. Вот, Кристиан, иди сюда. А это мой большой мальчик. Это мой праможенник, Кристиан. Manda aí um cumprimento, um rala, um, alô, fala um, alô, olá pessoal, fala alô pessoal. Sempre Sempre é. Sim, <связи> ну что ж, Родригес, рад поздравить в этот знаменательный день для тебя, для твоей семьи с получением российского паспорта. Теперь ты настоящий черный русский. Давай, за это! Вау! Ура! У Ура! Ура! Yeah! Сегодня ну, да. будешь смотреть мою истину, сколько у меня возраст. Похож, похож, это он. Да, это <реклёв> я. <_дивы> Черный русский, есть. Так, Родригес родной, мы тебя поздравляем от всей души, желаем тебе здоровья, счастья, благополучия и удачи и успеха. И вот в знак этого дарим тебе вот такой набор. Известного, известного психолога Марин, Марина Мелия Да-да-да, вот она коуч-консультант Первым лицом российского бизнеса поэтому хочу. Ее вот клиент, ее клиент, э, копс, э, хочу выиграл. могу надо вот чтобы вот эти слова были ключами одними из ключ слов ключей Спасибо. которые были для тебя мотиватором Спасибо. помогли тебе подняться в высот Спасибо. целей поставленных целей ну не только твоих но и ваших семейных Спасибо. и в общем чтобы по всем тебе удача и успех сопутствовали. Спасибо, мама, да. очень приятно. Давай очень приятно. Ой. Очень да, приятно. Спасибо. Спасибо. спасибо. И спасибо за то. Спасибо. Давай. Ой. Да. Давай. Давай. Спасибо. Давайте за вас. Спасибо. За тебя и за вас. Это, это ваши вместе да, да. достижения, поэтому мы радуемся, присоединяемся. Вот это нам Конечно, очень много помогало, и Ну ладно, спасибо за меня, вспомнили. И я хотел сказать, что это, это паспорт, это не только мой паспорт, на самом деле, вы знаете, это путь, который мы прошли все вместе. Мама, да. сколько раз регистрация? Мы тащили. Давай на регистрировал Да, Поэтому всем спасибо, что. Что были вместе. Что мы вместе. А, кстати, это... А, а вместе это, кстати, слова пароли вместе, вместе? Да, вместе. Это первое слово, слово пароль, которое должно быть вот... Для нас это точно да, пароль. Да. Это только начало. Поэтому... Это только начало. Спасибо. Родригес, я тебя поздравляю с получением паспорта. Пусть этот важный документ откроет для тебя новые пути к мечтам, успехам, победам. Пусть в паспорте будут только достойные отметки и штампы. И пусть каждый день приносит тебе массу возможностей и перспектив для самореализации. Ты ты его заслужил. Этот спасибо! Вот это правильно! Спасибо большое! Давай присоединяемся к сказанному. Я не готовилась к этому тост, Но я скажу, конечно, я тебя очень сильно люблю. Спасибо. Это очень большой путь для нас. Мы прошли его вместе, конечно. поддерживая друг друга. Было очень много трудностей. Да. Но впереди все только самое лучшее. Конечно. Очень люблю. Все хорошо. И выживать христианчик, <съем> как я <съем> <человек> сказал. Конечно, <съем> <съем> этот путь э, не, не легко. Не я хочу сделать бренд. Я хочу поднять тост. Для того, чтобы так и до у это очень Все российские люди, которые... Потому, потому что они очень гостеприимные, и меня хорошо принимали. В том числе, вот люди, которые... Мама, Кристина. Вот все, кто меня принимал в этом стране. Если камень у Проножкова Сигельмоша, у пасапорта, Não foi fácil, é muito difícil, mas valeu a pena e está ser uma experiência muito boa e eu espero uh, que vou trazer uh, muita coisa boa para ajudar não só o povo angolano, mas também como o povo russo. Por isso, Eu aguardo muito a coisa com esse passaporte que vai me ajudar, porque há muita coisa que já passamos por muitas barreiras que não conseguia, porque aqui na Rússia se você não tem um passaporte é muito difícil para um estrangeiro um, atravessar barreiras para ir mais além, porque até qualquer trabalho que você precisa tem precisa sempre do passaporte. E com isso eu para mim é uma grande vitória. Essa vitória não é só minha, mas é também para toda a minha a família, a minha família russa que está aqui. Por isso, muito obrigado, e vocês, meus inscritos, ainda vão ver a, a nossa vitória. Ura, pabeda! Vitória! Ura! Ura! não esta de sim, Vocês gostaram de assistir esse vídeo? Esse vlog foi feito para apresentar a minha família e como recebi o passaporte aqui na Rússia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o seu like, se inscreva no nosso canal e é tudo. Bilionário Beat, eu sou o roa 1. Você pode também vir aqui na Rússia e conhecer o povo russo. É um povo maravilhoso. E hoje eu estou aqui e agradeço. Um dia também espero que você venha aqui na Rússia. Yeah! <risos> Roa1, yeah! yeah! Yeah. Mm -hmm.